На этом я буду заканчивать наш вебинар. Почему? Дело в том, что YouTube не хочет индексировать мои видео, которые длиннее одного часа. Поэтому я буду выходить к вам чаще. Но короче, также хотелось бы вам сказать, я приглашаю вас поучаствовать в моем марафоне, трехдневном мастер-классе, который называется развить в себе возможность быть целителем или обучение целительству, где вы сможете помочь себе выздороветь и обучитесь тому, как помогать людям на расстоянии быть здоровыми, добрыми и счастливыми людьми. Все о дистанционном целительстве. Вся информация, которую я буду давать, она авторская, ни с чем не похожая, очень уникальная, потрясающая, великолепная, искрометная, быстрая и так далее. Все это я дам под запись, этот семинар можно будет смотреть в записи, вы это для себя запишите и так далее. Также во время проведения семинара будет очень приятное удивление, потому что я что-то скажу, что вас удивит очень приятно и порадует. Поэтому приходите и участвуйте. И вместе мы сила, товарищи. А раз вместе мы сила, то мы можем друг другу поддерживать. И именно поэтому я вас... Прошу сделать вот что, когда закончится данный вебинар, найдите его в Ютубе. После чего опубликуйте данный вебинар на своих страницах в Фейсбуке, также в своих группах, которые находятся в Фейсбуке или ВКонтакте. Давайте вместе мы сделаем этот мир прекрасным. Давайте сделаем так, чтобы большое количество людей прикоснулись к новому миру в котором мы находимся, это мир людей, которые стремятся к счастью, радости, к миру, который не позабыл, что такое милосердие, любовь, который не позабыл, что такое верность, уважение, любовь к старшим, который не позабыл о том, что есть духовность, о том, что человек может заботиться о семье, не менять свою судьбу на микро радости на блуд на микро сексуальные что люди могут быть чище лучше радостнее, веселее счастливее и для этого им ничего не нужно ну и небольш